Рад всех приветствовать. И по средам традиционная у нас встреча, такая она сейчас офлайн проходит, я выкладываю сделки, которые, которые вы также могли совершить, если бы работали по уровню. Я всех призываю работать именно по уровню, потому что это более однозначное решение. Найти уровни проще, чем тренды. Работать по уровню, с моей точки зрения, проще, ну, по крайней мере, начинать, чем работать по тренду. И сделки поэтому получаются понятные простые а простота в трейдинге на мой взгляд это очень важная вещь эта встреча больше посвящена алго трейдингу потому что я вам расскажу про давайте откроем терминал quick расскажу про сделки которые совершил при помощи робот смарт-умные уровни данный робот позволяет автоматизировать вот этот весь процесс мне нужно лишь только и вам нужно, если вот вы его используете только найти правильные уровни а дальше уже делать техники уже как ну, на самом деле повезет потому что бывают удачные дни бывают неудачные дни но день который я вам покажу он как бы ну не каждый ну каждый день таких не может быть сделать конечно это нереально но день получился очень такой трендовый и при помощи данных настроек получилось очень неплохо данный день отыграть вот смотрите провел я здесь у меня получилось 6 уровней это мой любимый из фьючерс на сбербанк получил 6 уровень но ну, нижний уровень видите здесь у меня с зеленым соответственно я нанес уровень где робот будет покупать а красный уровень где робот будет продавать по сути алгоритм сам робот очень простой получается у нас фактически зона красные уровни это продажи зеленая покупка вот как только рынок из зоны выходит, мы находимся либо в ланге, либо в шарте. Возвращаемся в зону, ждем, если зону пересекаем насквозь, обратная сделка. Все очень просто. На самом деле простые алгоритмы прекрасно работают на текущий момент. Просто нужно брать простые инструменты и с ними работать. Итак, у меня получилось вот столько уровней. Значит, торговал я в автоматизация на 8 число была рассчитана. То есть давайте вот я этот день сейчас его уберу и покажу, что у меня получилось. То есть 8 числа у нас пока не существует. Получились вот, ну давайте посмотрим уровни, которые реально сработали. Нижний уровень очень короткая такая получилась зона, порядка 20 шагов. Ну какая получилась, такая получилась. Здесь пошире, вот я наносил Уровни. по историческим данным, но ну, особое значение придавал я, соответственно, последнему дню, но ну, учитываю несколько предыдущих дней. Ну, где-то с 27 числа я смотрел. Мы сейчас не берем вот там самые нижние уровни, но ну, самый верхний уровень не сработал, но они тоже проведены по каким-то ключевым точкам. То есть я их э, нашел не с потолка, я их всех провел по ключевым точкам. Но у нас вот будут сейчас интересовать именно вот эти уровни которые 8 числа сработали все уровни настроены и мне осталось только в конфигуратор робота умные уровни и их внести вот у меня здесь получилось 6 уровней на покупку 6 уровней на продаж алгоритм как я говорю простой на зеленых пересекаем снизу вверх покупка красный пересекаем сверху вниз продажа все ничего сложного Соответственно, сразу встаем в тот лот, который я указал. Я для простоты ничего не мудрил, сделал все по-простому. Я везде указал по 6 лотов. Мне как раз вполне хватало это с запасом. И указал число входа 2 на каждом уровне. То есть на каждом уровне, по моим настройкам, робот должен делать 2 попытки. Первая, вторая. Все, дальше он про этот уровень забывает. Что еще поставил покрытие 23 часа я поставил Фьючерс сбербанк запрещенные периоды не использовал профит поставил огромный который больше ширины моих уровней он тоже не сработает стоп ну на всякий случай вдруг мы уйдем за какие-то уровни далекие я его поставил 100 он тоже больше чем ширина стопа то есть у меня здесь фактически стоп это ширина моей зоны здесь больше 50 пунктов или шагов у меня не было. То есть, вот все равно стоп мой тоже не срабатывал. В общем можно было вообще его отключить, и он как бы тогда не уставлялся. То есть, я работал по уровню. Все, после этого мы запускаем, и дальше ничего руками не трогаем. Все, и робот отрабатывает, вы только следите, чтобы он, соответственно, работал. Вот шестое, седьмое число, и 8 числа он запускается. И теперь давайте посмотрим, а что получилось. А получилось следующее. Восьмое число начинается. Вот мои уровни. Но ну, там может быть плюс-минус моими настройками. там а, Они отличаются не совсем точно. Я на графиках нанес. Но вот они на графике приблизительно там, где они находятся. Уровень красный, к сожалению, здесь не захватываем. Не захватывает и уходит сюда. Здесь... Покупка и продажа. Убыток чистый. Рынок идет, переход, пересекает мою зону. Ничего не происходит. И возвращается обратно. Покупка. Покупка, и летим к следующему уровень, где происходит закрытие рынка. То есть, э, на самом деле, здесь может быть так, что если рынок идет прям резко и пересекает уровень снизу вверх, обратно, отскока нет, то вполне возможно, что здесь и не было бы покрытия. И чисто теоретически. Я мог, если вот рынок летел бы туда и пролетел бы, не заметив, резко пролетел бы мою зону красный уровень, все, я мог вообще в лонге остаться. Но здесь так не произошло. Покрытие, убыток и снова летим к следующему уровню. Шортим, ставим лонг, убыток, еще раз убыток, еще раз убыток и встаем в следующей удаче. Здесь в зоне разворачиваемся. И обратите внимание, два входа на каждом уровне. Красный уровень, вот этот, отработал. Раз, два. Зеленый, раз, два. Все, покрытие здесь не происходит. Шарта здесь не происходит. Мы стоим в короткой позиции. То есть, здесь либо стоп, либо следующий уровень, который не отработал. То есть, вот для чего нужно вот это число входов, которое здесь указано. Два число, количества входов. Робот это все считает, количество входов на каждом уровне. И, соответственно, покрытие в 23.00. 23.00 закрытие. Вот так вот произошел. Прошел день. Ну, все вот на самом деле от лени. Трейдер на самом деле должен быть человеком ленивым. Вот Кто-то занимается бизнесом, а ленивый человек, вот как я, покупая просто готовый бизнес и получая с него прибыль. Вот это инвестиция, то, что меня в последнее время особенно интересует. То есть ничего не нужно делать, я просто нахожу хорошую компанию, все, сижу и жду, пока мне заработают денег. И вы можете сделать то же самое. Кто занимается бизнесом, тот может попытаться заработать больше или потерять все на своем бизнесе. Вот. Трейдинг это фактически бизнес, с которым можно заниматься, с которым можно получать деньги. Поэтому иногда это такой скучный процесс, купил и держу там 3 года, 5 лет держу бумагу, 5 лет денежки капают. Ну, это не для всех. Многие там не могут там несколько дней подержать какую-то позицию. Они тогда занимаются вот более короткой торговлей, но нет, не значит, что больше сделок, больше денег. Вот это совершенно не работает. Итак, получился вот такой день, и сейчас я просто вот вам прикину, сколько получилось. Так, это не то. И теперь смотрим результат торговли. Здесь получилось у нас 5 убытков за день и получилось 4 профита но убытки порядка там были 20, но там может быть побольше. И получилось ну, в среднем где-то около 160. Итого профит 610. Умножаем на 6, получаем 3660 рублей. Вычитаем комиссию, там порядка рубль 2, всех по-разному. Ну сколько тут получается? Комиссия там 100-200 ну, рублей. Там. У всех по-разному, в зависимости от вашего тарифа, от вашего брокера. Но это все равно получается... Несуще, несравнимая величина комиссии в данном случае а, с прибылью, которую удалось в этот день получить да, там движение было порядка 10 рублей это не каждый день так случается а, в других днях а, таких вот а, результатов не получилось но это вот то, на что можно по идее вот рассчитывать можно, реально можно это получить а, ГО 5 тысяч на контракт получается 6 контрактов около 30 тысяч и получается порядка 12% за день ну, в онлайн торговли нам не удавалось такую заработать. Никогда не удавалось такого заработать, но мы и торговали только один час. Вот. Чем меньше торгуешь, там да конечно, если мы сделку пытались там в течение часа, причем мы пытались ее открыть именно вот с 10 до 11, и получалось не всегда удачно. Здесь, как видите, ни одной сделки у меня там получилось у меня с 10 до 11. Давайте посмотрим. Да, в 10 часов здесь да была сделка, но смотрите, да в 10 часов 2 убытка, 12 часов еще только с 12 часов пошла прибыль пошла движуха ну да движение хорошее и мы его забираем еще один день который я хочу вам показать так сбербанк мы уберем это фьючерс на индекс ртс инструмент который но ну, для меня не очень понятен сложноват но я знаю что этот инструмент популярный поэтому вот на нем тоже по поэкспериментировал была сделка за 10 число 10 числа причем здесь такой боковичок все уровни соответственно вот за несколько предыдущих дней были расчерчены вот здесь вот прекрасный сверху зона снизу отличная зона тут еще поддержка и распиленная зона как я говорил да если хороший уровень распилили то не торопить, его как бы отправлять в помойку. От него можно попробовать поработать в следующие дни, несмотря на то, что его распиливали. Ну и опять же можно смотреть уровень, там, где концентрация объемов. Вот это важные уровни, вот это важный уровень то что большие были объемы. И соответственно, вот это тоже важный уровень. Смотрите, здесь тоже большие объемы прошли. Это наносил я на 5-минутке. Торговал, ну, соответственно, на минутки. И сейчас я вам покажу, что у меня получилось 10 числа фьючерс на индекс РТС. Соответственно, торговля одним контрактом, поскольку мне на два уже не хватало на этом нашем тестовом счете. И получил следующее. Ну, четко вход в зоне. Сразу шорт лимиткой. И сколько я здесь брал, по-моему, 500 пунктов? 330. Да, здесь 500 пунктов я забираю. Первое движение, быстрая сделка, но опять же вход лишь около 12 часов. То есть до 12 часов пришлось подождать уровня, который я себе, который отчерчен. Если вы по уровню торговали, то вполне возможно, что у кого-то из вас тоже такая же сделка получилась. Все очень просто. Чертим зону и входим в этой зоне, нижней границы Входим у верхней стопы. Видите, здесь стоп не сработал, он был за зоной. Много ли мало? но ну, 500 пунктов это на фьючерсный на индекс РТС. Нормальный результат. 500 пунктов можно взять, брать при стопе там порядка 100-150 пунктов. Ну, стол сложновать на такой стол взять. Но вот здесь вот получилось порядка, да, чуть побольше, где-то около 150 был у меня стол. Все. Жду следующую зону. Да, рынок ходит. От этой зоны больше не стал я обходить, потому что его не коснулись. Лимитка опять же стоял наверху, но ее не забрали. К сожалению, нет. Но нет, так нет. Рынок резко летит другой границе. Заход в лонг. И здесь я пожадничал. Увидел я, да, раз пришли вниз. Хорошее движение. Ходим. Ну, и э, жадность дела здесь свое. Э, поставил цель под уровнем, под зоной под верхней. А рынок туда совершенно не пришел. Туда не пришел. И вечером, соответственно, ну, стоп стоял за зоной. И вечером пришлось покрыться в той же точке. Ну, вот жду, на самом деле, под видео пишите свои комментарии, не забывайте ставить лайки, если вам нравятся вот эти выпуски. Я буду продолжать тогда что-то такое интересное подбирать. Правильно я сделал, неправильно. Что в данном случае нужно было сделать? Ну, видно, конечно, что здесь жадничать тоже не нужно. Действую я нелогично. Если первая сделка я взял 500 пунктов, почему второй сделкой вдруг нужно брать больше? Если у вас есть определенные, вот цель 500 пунктов. Потому что 100 был здесь тоже не сильно-то больше. Здесь 172, 0, а, Получается здесь а, ну, 150 пунктов. Да, 150 пунктов 100. То есть опять же цель 500 это нормально. Ее можно было взять и взять ее можно было. А, вот получается 550 ее можно было забрать в течение часа. Даже не выходя на вечернюю сессию. Да, тут можно было до вечерней сессии закрыть. Кстати, хороший вариант закрываться на дневной сессии, на вечерней не торговать. Вечерняя сессия, она все-таки такая специфическая, она такая неадекватная, на ней нужно уметь торговать. Да, если у вас робот, вам все равно. Ему что адекватное, что неадекватное все равно. Ну, падает волатильность на вечерней сессии, даже вроде как движение есть, но такой волатильности нету, и вроде стакан полный, но все равно это другое. Так же, как утренние. До 10 часов для меня тоже пока торговли не существует. Вот с 10 до самой лучшей, там, 18 часов. А еще лучше с 10 до часу. Вот с 10 до часа не вошел, ну и все. До завтра. Ну, кто целый день, конечно, просиживает и совершает там по 10-20 сделать, ну, конечно, для них нужно а, работать, но, опять же, ну, вот, в дневное время там, с 2 до 16 до открытия Америки самый такой опасный период, когда сливается больше всего денег. Вот больше всего денег зарабатывается с 10 утра до э, часу дня, а больше всего сливается с 2 до 4 часов. Вот такая математика. Спасибо всем за внимание. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, комментарии что э, хочется, чтобы я э, выкладывал, в каком формате рассказывал про сделки. И если будет много желающих, готов организовать какие-то небольшие платные группы, где бы могли бы разбирать э, ваши сделки, а я показывал бы показывал свои сделки и, возможно, в какое-то время там торговали бы. Э, ну, самое интересное время, все равно это с 10 до 12. Именно в этот промежуток самое интересное происходит на бирже. И вместе с вами потом анализировали, разбирали. Все, спасибо всем за, за внимание. До следующей среды. До свидания.